Доброго здравия, уважаемые друзья! Меня зовут Виталий, я родом из города Тольятти, сейчас живу в Анапе. Очень давно я начал интересоваться культурой Великой Руси, славянской йогой, славянской культуры. И вот на этой теме я познакомился с Михаилом Пачаевым. и как только я узнал, что он занимается правило, славянской йогой, петлей глиссона, то я сразу записался к нему на занятия и периодически ездил к нему на занятия. Ну, при каждой встрече всегда записывался на провилы и занимался. И несколько лет у меня была мечта приобрести собственный тренажер. Ну, вернее, не так, приобрести тренажер провила уже в собственность, то есть себе домой. И пришло время, я заказал тренажер, кстати, полностью за криптовалюту ЮМИ, что очень здорово. И начал не спеша разбираться с инструкцией. В данный момент уже занимался на лебедке. И уже начал разбираться с электродвигателем. Он работает прекрасно, но единственное тут со шнурами, с тросами сейчас разбираюсь. И благодарность огромная Михаилу Пачаеву за помощь на всех этапах, начиная от доставки и во время сборки. Там шнуры у меня там не получалось подсоединяться. У меня то их не хватало, то они лишние оказывались. То есть получал помощь на всех этапах. И получаю ее по сей день. Вот я очень благодарен, очень доволен, что приобрел тренажер. И буду теперь заниматься. Что дает тренажер правила? Он укрепляет дух укрепляет физическое тело, укрепляет сухожилие, и он мужскую энергию увеличивает, или как это правильно сказать. В общем, мужское начало прибавляет, добавляет, увеличивает, развивает, вот, наверное, правильно будет сказать, развивает мужские энергии. Кстати, девочкам тоже можно заниматься на тренажере правила. Там есть специальное занятие для женщин, тоже помогает развить эластичность, укрепить и тело, и подтянуть кожу. Ну там много есть разных упражнений, поэтому заниматься можно всем, но по-разному. Благодарю за внимание. Благодарю от души тренера правила Михаила Почаева, всех обнял, всех благ.